Да, вот, ну, вот тот человек, да, я понял, да. он немножко нестандартный. Вот, Не вот да. так вот прям вот клинить, вот ну, давать клинить, клинический диагноз давать, это жестко.